Ранняя нагрузка при имплантации является ну, достаточно э, понятной ситуацией клинической, но в то же время имеет очень много нюансов, начиная от инфицирования и заканчивая плотностью после пани. Э, курсанты, как мы ее называем, наших вот, докторов, наших коллег, они получат э, в первую очередь вот, те понимания основ и нагрузок при одномоментной имплантации правильности положения имплантата при, при, при, при моменте имплантации и э, каким образом необходимо нагружать, в каких объемах э, имеется в виду вот количество потерянных зубов.